Взлетов и огромных падений здесь ни один стоп-лосс не работает. И мы вы, вы видели это несколько раз за этот период.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 и наше внимание сконцентрировано на выпуск 16-й версии, мы все еще оставили наш портфель поровну разбитым между а, длинными и короткими покупками, шартами и лонгами, и у нас только определенная часть нашего общего вклада была запущена на эфир. Если видишь, здесь меньше стоит нормально, потому что то, что мы делаем, это мы используем от 2 до трех...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 Соответственно, мы все еще достаточно бычьи настроены на то, что рынок пойдет вверх, потому что, знаете, вот когда идет движение в бычью сторону, то движение намного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 инвестированы в и шарты, и в движение вниз. А сейчас я хочу просто немножко это подробнее объяснить. DAZI 2.0 позволил нам быть намного более осторожными с теми движениями, которые мы берем или не берем.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 степень точности трендов, где мы смотрим на все возможности, которые у нас сейчас есть на рынке, и мы боремся за то, чтобы наши фиолетовые линии полностью закрывали все зеленые линии и все красные линии.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 смотреть вот, чуть ли не по где мы работаем на 15-минутных, на минутных графиках, работать там, потому что на 4 часовых... А